Прям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем снимать очередное глупое видео, которое ничему абсолютно вас не научит. Это ответы на вопросы. Вопросы я буду брать из AskFM. Так, хотелось бы жить вечно? Пожалуй, нет. <связано> Это очень сложно и... Мне кажется, придется тогда заменять свои конечности, которые будут приходить в негодность постепенно. Какими-то робо руками. Короче, не суть. Кто был первым космонавтом? Юрий Гагарин? Ну, если, конечно, не считать белки и стрелки, вот. <laughs> если считать, то да, и первый. Go, 10 фактов про себя. Вы уверены, что этого вообще нужно? <laughs> как можно набыть человека, которого любишь? Приходилось ли тебе проходить через такое. Ну, вообще, да. Приходилось. Первый раз это влюбленность была, а второй раз это были таблетки. Кушаешь таблетки, которые тебя приводят в норму, но пока кушаешь, ты, короче, абсолютно все забываешь. Все три месяца, которые я была на лечении, у меня злились в один день, стерлись как карандашная очередь пластиком, не знаю, как сказать. Давай свою айдишку ВК. Можно найти в инстаграме, ссылка на страницу есть. И тут я не помню просто, если что-то такое Затупила Часто ли не хватает того, чего нет? Смотря что считать этим чем Я думаю, этот вопрос был про мозги И да, часто не хватает Ты предпочитаешь смотреть в кино дома или в кинотеатре? Конечно дома, в кинотеатре, особенно на 3D меня вырубает Что ты хочешь забыть? Все, что я хочу забыть, я забуду. Не волнуйтесь. Часто расстраиваешься по мелочам? Ну, а иногда, когда у меня начинается прилив такой вот печальки, хуймыки, и я начинаю такая, ой, блин, а вот там вот я вот так неправильно сделала, здесь вот так вот, а тут вообще какой-то пипец, вообще просто, а, забуду. Если то, что тебя расстраивает, есть, это слишком медленный рост. И еще у кошки опять гирлянду мне сломали, отгрызли. Что в последнее время тебе больше всего нравится? Или может даже кто? Что мне в последнее время нравится? Хм, Шавуха. Что мотивирует тебя? Меня мотивирует то, что каждый день жизни мне нужно что-то отдавать, чтобы что-то получить. Но то, что я получаю, это не всегда то, что то, чего хватит надолго. Типа я такая, а, надо достать денег, надо достать реквизит, надо то, надо все, надо еще успеть как-то... Преобразиться, немножко почитать и... Короче, оу, oh. <laughs> не хватает времени. Что мотивирует тебя? Ну, вот я только что. Так, кто из людей может согреть твое сердце? Оно есть вообще? <laughs> как использовать промокод на югер? Я не знаю, я на Uber не катаюсь. Что тебя больше всего порадовало за сегодня? Ну, я проснулась, <с> я схила антидепрессанты, и теперь мне хорошо. Какой самый добрый поступок сделан тобой за эту неделю? Я кормлю кошек уличных. Так, чем любишь заниматься в свободное время? Сублимировать. Сублимация — это очень важно. Это <с> твой, твой телочек. Господи, как это неправильно звучит. Короче, ладно, чем я люблю заниматься в свободное время, это ложиться спать. Гольф интересно играть, выглядит как-то скучно. Но когда ты стоишь на дорожке и пытаешься загнать мячик в лунгу, тут, лап... тут работает твой глазомер. И насчет реакции не знаю. У меня плохая реакция, поэтому я не знаю. Вот. Ну, в принципе, если пару раз поиграть, то она довольно нормальная игра. Сколько раз у тебя было чувство влюбленности? Дайте-ка подумать, раза три. Ну, или два, я не знаю. С кем гуляешь в основном? Какие любимые места? В основном я не гуляю, потому что я боюсь выходить на улицу, и вот там люди. Если я гуляю, то я гуляю ночью. И.. Когда как, в общем. Либо одна, либо не одна. Лучший рэпер, по-твоему, это кто-то. Горит или оксимирон. У Оксимирона полно смысла, но слишком типа такая вот. 50 Cent угу. Ты страдаешь прокрастинацией? Вполне! Вполне, я думаю, надо из себя это уже выдирать, убирать и продолжать жизнь с чистого листа уже более собранным человеком. Плагиат это хорошо или плохо? Смотря где, опять же. Например. Художники в основном вдохновляются старыми картинами, там чем-нибудь вдохновляются и рисуют нечто похожее. Я не скажу, что плагиат — это хорошо, потому что нужно не только уметь плагиатить и копировать, да, но уметь что-то привнести в это свое, как-то по-особому написать или чего-то добавить. Тогда это уже не плагиат, это закус. Как попросить то, о чем стесняешься попросить? смотря что за вопрос можно даже поговорить с людьми и спросить у них, у них ненавязчиво допустим на какие вопросы ты бы не стал отвечать или какие, какие темы для тебя являются табу и тогда можно смело спрашивать про то о чем ты хочешь спросить по крайней мере это очень завуалированно получилось я думаю делаешь ли какие-нибудь физические упражнения да я встаю с кровати ложусь на кровать все я лежу ну, короче, у меня от физической нагрузки очень страдают суставы, потом суставы могут распухнуть, это адская боль. Я не могу пошевелить конечно, с ним, когда так происходит. И особенно, если это происходит где-то далеко от дома, это все. До свидания, скоро я помню страсти. Ответьте мне, пожалуйста. Что первым замерзает на морозе? Первым замерзает на морозе это нос, а потом идут ноги. Основенно, если ты одел ботинки, которые можно носить только осень-весна, вот. и как-то раз я получила обморожение. Спасибо, что живой. Фраза, которая опишет тебя. Лень? Как ты относишься к фильмам и сериалам про зомби? Вообще, я, конечно же, боюсь зомби, но смотреть про них меня веселит. Если начнется зомби-апокалипсис, мне кажется, я сброшу с кольжи. Ты счастливый человек? Ну, опять же, все в этом мире относительно. Если закрыть... Некоторые нюансы, которые решаются валютой, то да, мне классно, мне здорово, мне замечательно. И лечусь, и только одна проблема, о которой мы говорить, конечно же, не будем. Что тебя разочаровало в последний момент? То, что булка нифига не научилась после прыжка в окно. Она упала второй раз. И второй раз... Мне пришлось ее искать. И вот теперь у нее что-то не в порядке с лапками. Я буду нести ее, наверное, завтра или сегодня даже чуть позже вечером к ветеринару. что, блин, я не хочу, чтобы мои кошки страдали. Даже если это просто уши. надо что-то сделать, чтобы его убрать, чтобы кошки было не больно. Если это перелом, то тем паче. Потому что потом, если перелом срастется, ей придется ломать заново конечность, который был перелом. И я очень не хочу этого это очень страшно. Какая была твоя первая работа? Ну, изначально я делала маль массаж до 100 рублей. Ну, типа массаж ног. Вот. Потом я ей помогала во флористике, то есть она за это тоже давала денежку. Потом я была курьером. Ну, дальше не важно, потому что тут самая первая работа. Самые смешные животные для тебя это вамбаты. а также кошки. И еще есть землеройка. Они миленькие. Нравится ли тебе российский кинематограф? Знаете, есть, опять же, фильмы, которые заходят. Есть фильмы, которые... которые не заходят. Там, где снимаются всякие американские фильмы, зарубежные, да, там тоже есть такие фильмы, которые не заходят, и поэтому они не доходят до нас. Все просто. В какой одежде тебе комфортнее всего? В одежде Бам Жаблин. Этому это, короче, как это называется балохон балахон. Уже, по-моему, лет пять или шесть, и типа он разваливается, я такая, нет, мне он нравится. Я оставлю его себе. Может, обрежу куда-нибудь, может, что-нибудь придумаю и сделаю из него что-то <ф> бомбическое для меня. Так, ну, разумеется, я бы ответила на этот вопрос более коротко. Типа одежда, в которой, в которой, блин, удобно, где есть карманов куча и, возможно, разгрузка. Все. Какая песня последняя была добавлена в твой плейлист? Некрещенная луна 7b. Ну, типа я название песен тоже название запоминаю. Жизнь интересненькая. Что больше всего тебе нравится в жизни? Какая цель? Цель? Умереть. Да ладно, шучу. Ну, вообще, даже жизнь-то интересненькая. Но с моими болезнями она становится еще своей Просто надеюсь, что когда-нибудь все это кончится, и я смогу вообще не думать о том, что у меня есть какие-то проблемы, а эти проблемы уже не будут проблемами. Чем тебе хочется заниматься в жизни? Музыкой. Хочу петь. Мечта, которая, возможно, не суждено стать реальностью. Я постараюсь, я постараюсь приложить к этому все усилия, чтобы те мечты такие осуществились. Что сегодня было запоминающимся? Запоминающимся? Мне кошка жаловалась на свою жизнь. Как раз булка. Ну и мы с ней поспорили немножко, то что ей не стоит носиться по квартире в таком темпе, если она не замечает, где есть стекло, а где нет стекла. Смешная. Случатное вот настроение, от чего она зависит? Ну... В целом, да, я могу впасть в печальку. Есть, короче, три стадии. Печалька, грусть и депрессушка. Последнее, это... Это называется «Не ищите меня, я сдох». А вот из первых двух, в принципе, можно вылезть. Короче, я не буду приводить примеры, потому что это слишком легко. Настроение зависит от того, какие дела и действия происходили со мной за день. Вот. Что именно нас делает счастливыми? Серотонин, дофамин, то что нам нравится. Да, конечно, были у меня такие ощущения, и они иногда остаются. Но мы это стараемся вылечить, потому что кому она как сдалась? Последнее, что тебя разочаровало. Вопросы, повторяющиеся, почему они повторяются? Откуда берется пыль? Зачем ее протирать, если она все равно появится? Ну, во-первых, у многих людей развивается аллергия на пыль, во-вторых, пыль это космический осадок, можно сказать так. И она обязательно будет протирать ее надо, чтобы потом не ходить и не охреневать от чего у тебя бронхит, ангина, там еще что-нибудь, оставляя по полу просто следы, как на снегу, да, из-за пыли. Кажется, никому не приятно жить Её... в грязи, в пыли, как-то так. Любимое блюдо. Что можно считать блюдом? Мне нравится брокколи, манная каша с комочками. Сельдерейчик. Сыр и гречка. Да, вкусно. На какого просто не знаешь ответ? На этот? Нравится иловый запах. Да, особенно мне нравится сосновый запах. Это напоминает мне о Карелии. У тебя есть лучший друг? Если да, то кто? Я не знаю, кем считает себя в отношении ко мне мои друзья, но, скажем, лучший друг это Кристоф. Ну, логично, наверное. Наверное, логично. Не только, на самом деле, у меня еще сестры есть поэтому сестры и Кристоф. Зачем тебе пить таблетки? Как по мне ты в порядке? Ну, знаешь, когда у тебя начинается депрессия, а до этого вообще еще разные галлюцинации, слуховые, создательные, обонять, то мир уже начинается начинает казаться более враждебным у меня, например, до сих пор сохранился страх людей я не могу находиться среди какой-то толпы особенно в одиночку если я еду куда-то в одиночку мне просто пипец как стрёмно приходится постоянно слушать музыку потому что в каждой локации играет своя музыка, даже если остальные люди ее не слышат вот это как бы немножко. Поэтому мне надо бить таблетки, тем более они мне помогают. не Дел... делают из меня человека, как этого. Я Никита Литвинков. Я люблю. Больше скаку установила Но не Кваша. Отсылки. 2010 год. Спасибо тебе за то, что ты был. Вообще следишь, что происходит в мире, кроме твоих тачек. И я не знаю, про какие мои тачки идет речь. У меня нет тачек. Серьезно. У меня нет никаких тачек. Зачем мне следить за кем-то, если я в своей жизни пока немножко не могу даже разбираться? У тебя на стене висят какие-либо постеры? Ну, у меня, когда я жила в общаге, висела, висела картина, короче, черепа, памяти типа сама ее нарисовала. Два постера с анимашками, с девочками. Ну, они такие, ну, прикольные. В общем, ладно, не суть. И вот, вот, вот, вот остальные вот это мои постеры. Это можно считать постерами? Так, как ты относишься к проекту HypeCamp и его судим? Эх, вопрос, который был актуален месяц назад. Я бы, наверное, не пошла все таки на HypeCamp. Вот, короче, нафиг, нафиг. Потом когда-нибудь подумаю, что из этого можно было бы извлечь. Кроме, кроме типа вот этой вот резкой популярности, которая у блогеров остальных появляется. В каких редакторах обрабатываешь фотки? Я вообще обычные фотки не обрабатываю, просто, ну, блин. Коррекция, контраст, все. Это можно делать ВКонтакте, это можно делать в фотошопе, это можно. Нет, это не... Хотя... Нет, короче, в мой пейнт это делать, по-моему, нельзя. Так что вот все. Бывает такое, что знакомый человек тебя раздражает. Конечно, бывает. Конечно. Я, правда, не задумываюсь обычно над тем, что именно меня в нем раздражает. Я просто хочу свести наш диалог, если он длится, если он начался уже к минимуму. И тогда все нормально. Место, где ты проводишь больше всего времени — это кровать. Я и кровать — это <смех> неразделимые вещи. <смех> как выкинуть из головы человека, который отказался от тебя, но ты от него нет? С этим вопросом я очень долго пьюсь. Поможет только сублимация. Сублимация вас, вам даст не только успокоение и занятие, чем-то, что либо расслабляет, потому что не нужно злиться, когда, допустим, занимаешься валянием. Это очень долго все. Это очень долго, кропотливо, и результат стоит того, чтобы это все вытерпеть. Короче, сублимация может отражаться в какой-нибудь писанине, может из может какой-то музыки. У меня это было именно в подделках руками, типа валяния, создание. О, аков и прочего такого странного принесла. И оно действительно мне помогало. Думаешь только о том, что ты делаешь, и все. И медленно, медленно отпускаешь человека, потом его уже можно будет не забыть, конечно, всю жизнь, но не испытывать к нему таких ощущений, которые бросают просто в дрожь, в холод, в слезы. Как ты думаешь, на что можно было бы потратить миллиард? Миллиард. Можно было купить несколько квартир, а то и домов, а то и метро собственное построить. Вот, блин, на что можно было бы потратить миллиард? На нужды, на помощь людям там. рыбу, например. Много на что. Каждый сам решает, для чего ему это и зачем. Был бы этот миллиард. Почему так же? Ты хочешь дать человеку все, что он хочет, а ему это все нужно только от другого человека. Ну, что могу сказать? Ну, поздравляю, вы нашли комфортного чиппи Я не знаю, почему это происходит. Серьезно. Возможно, дело в феромонах. Возможно, в том, что вы действительно не подходите друг к другу. Сложно вопрос. Не спрашивайте меня, когда я в таком состоянии. Все. и святы, так, ты умеешь прощать, и что никогда не простишь? Ну, вообще, да, я умею прощать. Но! Хм. Если хочешь потерять друга, одолжи денег. Вот. Понимаешь, да? Если бы у меня были... Точнее, остались такие друзья, вот я бы им это не простила. Меркантильное? Может быть. Но, блин, я работаю для того, чтобы кто-то за мой счет где-то шиковал. Ок? это не кошки только. Если парень поднял руку в смеси, это сразу расставаться вполне. Вполне. Конечно, если ты только не заслужила этого. Потому что иногда бывает, девушек что-то переклинивает и хочется им вмазать. Либо кого-то просто бесит твое лицо, и ты такой, оп! Здравствуй! Поднял руку один раз, поднимет еще. Какие чувства испытываешь при первом свидании? Если считать, самое первое свидание, и самую первую влюбленность, то это а, как-то у меня была картинка, короче, там девушка так, поднимает майку, и у нее змеи и бабочки из живота вылетают. Вот точно такое же ощущение. Такое, такая легкая щекотка под реврами. Мозг просто становится. Знаешь, не серым морозовым. А <смех> Потому что тебе кажется, что все вокруг прекрасно. Луфанин, серотонин, которые выбрасывают тебе в кровь, в кровь, да, и заставляют просто говорить о том, что ты влюбился. Mm -hmm. На первом свидании чувствуешь себя очень неловко. Либо очень много радости испытываешь. Честно говоря, я не смогу уже об этом разговаривать. Потому что, ну, не мне соль на рану, не говори на взрыв. Не мне соль на рану, она еще болит. Нормально, что через две недели от приема флокситина он перестал отбивать голову. Две недели, но это зависит от дозы, конечно же, этого флоксетина. То есть, если ты пьешь большими дозами его по две таблетки три раза в день, как это делала я то вырабатывается толерантность к этому веществу, и, конечно, ты будешь есть. Ты можешь, правда, ограничить себя диетой какой-нибудь, любую, неважно. И тогда фоксидин, если еще купишь МКЦ, это такие таблетки, а, по-моему, то ли отруби, то ли дрожжи для ногтей и волос. Они, короче, когда попадают в желудок, распухают, и тебе не хочется есть. Вот, вот это тема. Если надо похудеть, берем МКЦ, может быть флоксетин, хотя без него тут можно обойтись. И, собственно говоря, диету. Все. Как у Маска найти хорошего бесплатного психиатра? Это сложнее. Я не знаю, честно говоря, у меня мама меня записала к психиатру. Я к ней сходила. Теперь я к ней хожу. Тут зависит все от того, насколько компетентен врач. Как именно проявляется твоя шестыпления? Образы голоса? У меня не только образы глаза. У меня из зеркала выходят существа разные. Изначально, когда все это началось, Да, это все началось из бессонницы и с истерики, я открываю глаза ночью и передо мной в ногах сидит нечто. У него красные глаза, два ряда зубов. Это лысое существо, которое напоминает просто какого-то жароба, который резко похудела, и у него вот так вот ноги буквы «зю» идут. Три пальца, три пальца на каждой руке, вот так вот, с длинными ногтями. И на самом деле в первое время это видео было очень страшно. Очень страшно было идти по улице, потому что из-за машин на тебя выпрыгивали черные тени. Ты пугаешься, а их ты понимаешь, что ты сходишь с ума. Просто сходишь с ума. Но это только в начальной стадии. Потом они начинают с тобой разговаривать. Они показывают тебе свой мир. Они приводят кого-то еще, чтобы показать им нас. Это стрёмно в первое время. Но только в первое время. Потом ты с ними дружишь общаешься. В одном человеке может быть более одной сущности. С ними можно о чем-то договориться. Их можно использовать бартером в своих целях. Например, откуда-нибудь вы. я дальше рассказывать, пожалуй, не буду. У меня начинается тремор отдышка, Потому что это страшно. Это страшно. Ну, вот еще у меня были... Когда я была в школе, на уроках перед глазами возникали картинки разные с сопутствующей мелодией. Вот. И меня не отпускало, пока я ее не зарисовываю. То есть у меня врубалась в ух, была только эта мелодия, и перед глазами только определенный образ. Я его переносила на бумагу, все, оно пропадало. В какую клинику ты ходишь? Она находится на смоленской голубой ветке. Если выйти сразу влево, там есть дверь и, по-моему, это то ли первая, то ли вторая, то ли единственная психиатрическая больница. Как найти реальных друзей в виртуальном мире? Надо играть в разные игрушки, которые прикольные, типа World of Warcraft. Эм, что у нас еще есть? Прям забыла. Ну, короче, в онлайн игры играешь и все замечательно. Главное, чтобы тебе игра нравилась и остальные. Тем, кто Есть любимый автор, кого посоветуешь почитать? Ну, как-то сказать, любимый автор. Конечно же, как у всех таких-не-таких. Э, таких. Короче, броски. И раньше мне очень нравился Есейн, потому что его вот эти вот страдальческие стихи очень совпадали с моим мировоззрением, что ли. Ну, как-то так. Типа, мы должны страдать, чтобы получать что-то взамен Но я, разумеется, это уже не одобряю Потому что человек может быть счастливым Если он сам познает, что такое счастье для него И начнет что-то делать Как ты думаешь, какая твоя самая плохая черта характера? Я помню чудное мгновение Я помню всю свою жизнь Короче я очень злопамятна, очень. Я думаю, что это плохая все-таки черта. Ну и, конечно же, иногда примешивается лень. Когда последний звонок в этом году? Я не знаю, я уже давно закончила школу. Что является основой твоей жизненной философии? Не спеши, а то успеешь. То, что должно быть твоим, будет. Неважно, сколько времени пройдет, оно будет твоим. Конечно же... Если все равно опаздываешь, то зачем торопиться, зачем тратить свои нервы и пытаться что-то не что-то делать, конечно же. Ну, короче, пытаться успеть, если ты все равно опаздываешь. Как на личном фронте. Ну, замечательно на личном фронте. Там труп валяется, тут взрывы, блин. Баянчикам говорить очень здорово. Ну, ладно. Скажу просто, что все хорошо. У меня есть я, у я есть я. У меня есть монстры и зеркало, и кошки. Жизнь прекрасна и удивительна. Посоветую крутых приложений на телефон. Электричка, метро и заметки. Я не знаю, у меня телефон просто тянет только карты метро, Ask FM, Kate Mobile и все. Почему? Должно быть память много или нет? Покажи фотокомнаты. Очень оригинально, нет. Нет, не надо. Даже если не смотреть на то, что я бардак уже прибрала, я не хочу показывать свою комнату. Возможно ли забыть человека, которого любишь? Если это настоящая любовь, то нет. Sorry. По-моему, такой вопрос уже был. Любимое мороженое. Я могу назвать самое нелюбимое мороженое. Это с фисташками. Я не понимаю его. Типа соленые орехи в сладком мороженом. Хрень. Мне больше всего нравится щербет, всякий фруктовый лед. Ну вот такое что-то, что прям стреляет по вкусовым рецепторам. И что, разумеется, свежает поделись рецептом своего любимого блюда. Короче, смотри, если у тебя дома вообще ничего нет, но если черный перец и сыр, я предлагаю сделать следующее. Взять сковородку, либо налить масло, либо воды на нее, чуть-чуть, ну, типа, чтобы можно было отлепить сыр. Бросаешь сыр в сковородку? Ну, лучше не бросать, конечно, лучше выкладывать его тоненькими кусочками. Сверху мажешь горчицей и посыпаешь перцем. Так, держишь, пока сыр полностью не расплавится, потом снимаешь это с огня, огонь, разумеется, выключаешь, ждешь, пока эта пища немножко застынет, и вот тогда просто божественно. <с tauke> вот, ну, короче, это рецепт. Можно туда еще лука добавить, но лучше сделать мой классический вариант. Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг. Согласишься с этой мыслью? Конечно, потому что мы друг с другом знакомы через шесть рукопожатий. И люди, знаете ли, редко бывают такого склада ума, чтобы не обсуждать, короче, остальных людей. Будь то друг, враг. Короче, если это тайна, то тайна должна быть только с одним человеком. Если знает об этой тайне больше двух людей, то это уже с кем хотелось бы тебе познакомиться из Аска вживую, я не знаю. Это как понимать? Ну, я бы на самом деле со всеми вживую познакомилась. Может быть. А может быть и нет. Я не знаю. Не надо мне третировать такими вопросами. Как ты считаешь, что делает внешность человека... Что делает внешность человека привлекательной? Серьезно? Я не знаю. Я серьезно не знаю. Для меня все либо... Для меня все люди либо уродливы, либо просто великолепно красивы. Все зависит от того, как я воспринимаю мир. От таблеток, короче, зависит, понимаешь, от таблеток. Как относиться к деньгам? Что им не подвластна? К деньгам? Деньги — это зло, и зла постоянно не хватает. Наверное, как каждому из людей, которые живут в социуме. Я бы, наверное, даже если бы у меня была возможность уйти в лес, я бы ей воспользовалась. И жила в лесу. Но есть одно но. леса постоянно кто-то перекупает. Или еще что-то случается. Короче, даже если ты, ну, конечно, без разрешения построишь там дом, то если туда придут какие-то люди, ты не сможешь им доказать, что это дом твой. Потому что получается, что ты нарушаешь закон, ты не платишь налоги. И это все очень страшно и очень стрёмно. Вот, короче не и подвластновольная жизнь. Вольная в плане не клуба тусовки, всякая херня, да, и там завтрак во Франции. А именно то, что ты свободен от всего. От привычек, от денег. От всего. Я думаю, конечно, я знаю, такие обитают в Кащенко. Какие странные фразы ты используешь в своем разговоре? фитроли. Вы знаете, что такое профитроли? Вот я, по-моему, в пятом или в шестом классе пыталась докопаться до учителя по-английскому, по-моему, да, по-английскому, что такое профитроли. И он никак не хотел говорить. И вот только в этом году мне мама привезла такие кругляшочки с кремом. Ну, кругляшок из теста, да, внутри крема. И, короче, это профитроли оказались. <смех> Прикиньте, я столько Я думала, что же это такое. Ну, нет, конечно, мы самые умные, мы в интернете смотреть не будем, потому что это нечестно. Поэтому я <смех> думала, думала, что такое профитроли. А вот это, оказывается, пироженки такие. <смех> Забавно. Ты считаешь, каждый человек должен быть воспитанным? Да, я считаю, что каждый человек должен быть воспитанным. И у каждого человека должны быть какие-то рамки приличия. И остальные люди это тоже должны понимать. Но чаще всего мне такие не встречаются. Чаще всего у меня встречаются, встречаются нормальные, адекватные ребята. Да. Так, самая умная рыба дельфин. Они умеют шутить? Вообще да. Как бы, допустим, мы не будем сейчас рассматривать дельфинов, мы возьмем, за пример, китов. Короче, китам нравится некий иноземный лексикон типа это как у нас кахтавость или как у нас э, французы итальянцы негры учатся разговаривать по-русски вот типа акцент и у них короче считается сексуальным акцент из другого пол полушария из другой части короче океана так что а, все не так просто кто твой идол почему Гаршню он был мне как отец Жаль, что нашел. Какой подарок был самым приятным? Лучший подарок для меня на день рождения — это либо доска для маркеров, либо деньги. Потому что... Потому что. Я уже озвучивала почему выше. Да, и меркантильный. Наверное, это стоит называть так. Идеальный зимний вечер — это... Это. Зимний... Идеальный зимний вечер — это когда ты не выходишь на улицу целый день, Смотришь сериальчики, у тебя есть еда, у тебя есть вода, разумеется, да, пледик и горячий шоколад с маршмеллоу. Вот это классно! Надо будет как-нибудь провести. А, и еще находишься в полумраке, горят огоньки разные, вот эти вот типа гирлянды, машира висит и шарики. Я думаю, я так и украшу потом когда-нибудь свое жилище, если я доживу, конечно, до этого времени. Типа в комнате всегда праздник это, как мне кажется, красиво как понять, есть остались ли чувства? есть остались ли чувства у... у меньше трех ну, блин, это сложный вопрос это можно просто подойти напрямую и спросить но тут все дело в возрасте я знаю это даже снасти лучше вообще не заикаться об этом. Что думаешь про бодибилдинг? Хотелось бы им заниматься? Подниматься нет, но я знаю одного бодибилдера, который учился с в школе. И как бы он хороший человек. И если ему это нравится, почему? Ну, я отношусь нейтрально. То есть я бы, допустим, не стала делать из себя какую-то фитоняшу. Потому что, конечно, да, здорово, это мышцы и все такое, но... Когда у тебя появляются бицепсы и трицепсы ты девушка, ты не сможешь одеть какое-нибудь платье и выглядеть хрупкой, потому что ты будешь выглядеть как качок, который надел платье. Ну, по крайней мере, это, все, что я видела в таком плане, это качок в женском платье. Трансуха на выгуле. Чтобы день стал идеальным, нужно чтобы... чтобы у меня пропал страх людей. И, наконец-то, я могла спокойно научиться петь. Много знакомых служили или служат в армии? Какие у них впечатления? Честно, у меня только брат в армии служил. Про всех остальных я не в курсах. Я вообще не общаюсь с людьми почти. Ну, опять же, это маленький-маленький круг, который у меня образовался за весь период моей жизни. И, наверное, это даже печально. Не знаю. У тебя много врагов? Ну... Врагов. Если понимать, смотря что понимать под наименованием э, враги. Люди которые, мне... Люди, которые ко мне херово относятся, да, их довольно много для меня одной, да. А Что-то более кровопролитное, ну, не знаю, на даче иногда все-таки приходится с кем-то драться. Это не круто. Серьезно, это не круто. Ты обычно смотришь прогноз погоды, я обычно его не смотрю. Я обычно говорю, что хочу солнце, и солнце есть. Хочу дождик, и дождик есть. Сейчас я хочу не выходить из дома, и я не выхожу из дома. Это ли не чудо? Какие нерецензионные программы у тебя есть? Эм, ну, все, за которые надо платить. Сорян, я не такая богатая, чтобы платить там несколько тысяч за пробу. Ну, я очень благодарна пиратам. Благодаря им я тоже стала пиратом. Мечтала в детстве. Как перестать бояться стоматологов? Вопрос еще сложнее, потому что зубы ⁇ это моя больная тема. Я очень боюсь, что когда-нибудь будут просто их уплевывать, как некоторые мои знакомые. Поэтому можно сказать, что я сама боюсь стоматологов. Где планируешь получить, получать образование? Очень смешно, блин, очень. Я не хочу больше в институты поступать ни в какие. Я хочу что-то начать развивать уже свое, действительно свое. И вот у меня есть полгода, оставшиеся полгода, когда я должна что-то делать. Если ничего не получится, то проще будет наложить на себя руки. Либо все, продать все, что есть, реально все, что есть автостоп, и я не знаю, куда меня это тогда завезет, что со мной будет, но это еди единственное мое решение, которое я могу принять. Разумеется после этого. Нравится, когда приправы добавляют в еду, или они только портят настоящий вкус? Когда как? Смотря, что за блюдо, смотри, как его запортачили и вообще смотря, каким оно должно быть. Ну, иногда нравится, иногда нет. То есть даже соль, это можно считать приправой. Много фантазируешь? Нет, я вообще не фантазирую. <смех> Мое время для фантазии это либо то, что уходит на сериалы, либо то, что уходит на работу. Ну, короче, нет у меня времени фантазировать. Кучерявые или прямые волосы? Мне нравятся и те, и те, потому что каждая структура волос, она по-своему уникальна, по-своему идеальна по-своему красиво. особенно если ухаживать за волосами. Где зимой можно гулять? На ДНХ. Можно гулять где угодно, где расчищены дорожки но только в удобной и теплой обуви не страшно, лиф... не страшно в лифтах ездить Страшно, конечно Я ужасно боюсь замкнутого пространства Это клаустрофобия И если лифт ездит больше пяти минут А это иногда бывает Когда тебе надо куда-то повыше забраться Ой, меня прям накрывают. И становится вообще не круто Есть что-то, что коллекционируешь или хочешь конечно, есть. Я коллекционирую кошек, я коллекционирую фигурки кошек, принцы с кошками и много чего еще. Ну, я глобально люблю кошек. Хорошо знаешь грамматику, а обращаешь внимание на чужие ошибки. Когда как? Иногда можно простить, потому что иногда либо 259 в с у кого-то, либо человек не попадает по клавишам, потому что у него дофига много всяких бесед открытых, всяких диалогов, ему надо туда написать, сюда и прочего. Вот. Но когда полностью просто пишут с ошибками, даже с таким, как Жишичи пишет через И, меня это начинает напрягать, и потом все-таки уже начинает бесить. Вас бы не бесила, разве такое? Так, эстафета, сколько максимальное количество лайков? как кто первый друг, кто первый подруга? Короче, блин, мне надо устанавливать просто сразу страницу. И все. Там все, есть все ответы на ваши вопросы. Домашние животные, да, или нет? Конечно, да. Если да, то кто? Кошки, если нет, то почему? Нет? Назови пять плюсов или пять минусов в зависимости от предыдущих ответов. Пять плюсов или минусов. А можно типа 50-50? Потому что кошки умные. А, с кошками можно играть, когда тебе скучно. И, как бы У меня кот мячка приносит, когда я ему в стену кидаю Он такой, Хы -хы, побежали. При, приносит, кладет мне его в руку. Типа, давай еще. Вот. Но, допустим, мы два плюса и поставим, например, три минуса. Минус это аллергия на кошек. Я пишу прости. Аллергия, спасибо. Люблю кошек. Второй. Если у вас кот такой, знаете, мышечный такой прям вообще то, то он может вам просто снести, что-ли а, нет, все нормально то есть если у вас две кошки, допустим они могут играть, играть друг с другом а потом что-нибудь сломать или что-то разбить и тогда вот вообще не круто получается бить кошечек, конечно, не хочется но пинделя небольшого дайте тапочкам, а еще они могут помещать свою территорию. Если у вас не частный дом, если у вас кошки не гуляют, то любишь сидеть или дома посидеть. Конечно, я до этого момента, я хотела, всегда хотела сидеть дома. Я сидела дома, я никуда не ходила, в принципе. Дала такой более-менее затворнический образ жизни, но в последнее время, короче, мне просто хочется посмотреть, есть в клубах ну типа блин я видела я видела как в фильмах показывают типа фейс контроль да там но никогда не была в клубе в жизни в сельском но сельский это уже отдельная история поэтому мне кажется было бы интересно Хочешь тебе ручку со скрытой камерой, чтобы она незаметно снимала, что происходит вокруг? Да, и плюс еще то, чтобы на нее было дофига памяти, типа хотя бы 12 часов, тогда это было бы здорово. Любишь играть? Люблю. Какой стиль одежды нравится? О, у каждого человека должен быть свой стиль. Вот у меня свой стиль. Такой. Немножко. Пришипленный. Какая музыка тебя может вдохновить? на самом деле абсолютно любая, Но мне нравится слушать классику, типа Шопена, Бетховена, Баха, вот, ну как бы мне не принципиально, что слушать, главное, чтобы это было слушабельно, где можно остановиться в своем городе, посоветую хостел или гостиницу, а, смотря что считать моим городом, там, где я сейчас нахожусь, в принципе, есть хостел, и он находится, на другой стороне. Так. Биография какой знаменитости тебя интересует? Меня интересует биография Мэрилина Мэнсона. Вот, пожалуй, об этих двух персонажах мне хотелось бы знать больше. Скрины диалогов я оставить не буду. Скажем так, я не очень люблю, когда мое личное пространство кто-то пытается занять. А мои диалоги это тоже часть моего пространства. Где чаще всего шопишься? На барахолках! Обожаю барахолки! Да. И Алиэкспресс тоже неплохая тема. Стоит ли задавать вопросы, ответы на которые человек слышать не готов? Я думаю, не стоит. Потому что это может разрушить его внутренний мир. Внутренний мир может покачнуться. Ну и в общем, все печально будет. Как верифицировать себя в институте? Я не знаю, я не верифицировала себя вообще. Пиши, сколько времени ты тратишь в день, чтобы проснуться, умыться, почистить зубы. На самом деле это занимает где-то минут 15-20. Вот этот вот, проснуться, умыться, почистить зубы. Позавтракать? Не завтракаю. Принципиально не завтракаю, не могу. Добраться на учебу и обратно. Уже не учусь, так что я только на работу. это то там полтора часа где-то уходит на путь? Чем занимаешься после учебы? Приезжаю домой и кормлю своих кошек. И включаю компьютер, чтобы на нем... Почитать. Вот и все. Чем м -м, закончится история, я не могу без тебя, но.. Хм. Чем может закончиться история? Я не могу без тебя, но ты труп. Пассивный микрофил по кладбищу ходил. Что, по-твоему, важнее всего в работе? То, что она нравится. Если работа нравится перерастает из работы, просто работы, в хобби, приносит приносят деньги. Почему мебель так не любит наши мизницы? Потому что мизинец чаще всего оттопыривается. И вот ты не чувствуешь губаритов в своей ноге, получается. Так что носи тапочки. Дай свои ссылки на ВК, Инстаграм, Фейсбук, если есть Твиттер, если есть на или другие соцсети, которыми пользуешься. Окей, я на этот вопрос дам ответ непосредственно на АСКИ. Вот. Существует ли действительно безопасный вид транспорта? Нет. Даже ролики? Нет. Даже собственные ноги? Это... Все равно нет. Самый топовый аромат для тебя. Что-то сладкое с, нот... с нотками мха. Причем вообще есть аромат, вампирослав называется. Вот он просто, он душу похитил. Это офигенный аромат. Ну как раз немножко сладенького, немножко приторного. Немножко такого прохладного, замшелого. Такой запах обычного леса. Это прям... Тебе страшнее было бы облысеть или стать дураком? Ну, дураком я уже стала, как вы можете понять это. <laughs> вот, ну, как бы ни первое, не второе меня вообще не смущает. У тебя хорошая память? Как тренируешь ее? Что нравится изучать? Ну, память относительно. У меня визуальная хорошая память. А... Память на ну, словах у меня не очень хорошо. Разве это, ну скажем так, что у меня была ретроградная амнезия, поэтому давайте не будем опаздывать. Так, какая работа твоей мечты? Знаете, я не буду на это отвечать, потому что чисто теоретически работа от слова раб. Раб работает на кого-то. Я хочу работать на себя. Что нравится изучать? Ну, изучать. Лёш, открываешь в час ночи в Википедию. И читаешь все подряд и все. Ты великолепен. У тебя куча ненужной тебе информации застрял в голове. Потом, правда, она вылезет, скорее всего. Но что-то остается. Так, какого персонажа комиксов нужно придумать? Кого, по твоему, не хватает? Не знаю. Человек-Лени. Есть специальный синий плейлист. Да. Опять же на старой странице. Печалька. Так как относишься к самокритике? Самокритика — это когда ты сам себя критикуешь. На самом деле это не очень хорошо, потому что <смех> ты не можешь объективно чаще всего смотреть на ситуацию, за которой себя, кстати, критикуешь. Поэтому, наверное, я бы сказала, что 50-50 или больше негативно. Какая работа твоей мечты? Ну, опять же, ссылаемся на предыдущие ответы. А, часто опаздываешь в твоей к тем, кто делает это постоянно. Ну, не спеши, то успеешь. Но не всегда. Лучше пораньше выйти и немножко подождать человека, но получается, один человек все равно опаздывает. То есть... Ок. Как Оксимирон смог собрать Олимпийский? Ну, вот как ты смог. Легко можешь расплакаться. Что может на это повлиять? На это повлиять может и происходить. Или что-то очень обидное, что мне говорит очень близкий друг. Вот, как бы два варианта, и третий это из жалости. Не страшно летать в самолете, я никогда не летала в самолете, и надеюсь, что если у меня что-нибудь укусит, полететь на самолете, то это будет не страшно, что я не буду плевать в пакетик из-за того, что мы стремительно набираем высоту. Как обычно добираешься в школу? Ладно, блин, я когда училась в школе, я добиралась туда за 30 минут, на автобусе или троллейбусе, еще пешочком минут 15 где-то. Ну, нормально. Хочу объяснить человеку, что он делает неправильно, помоги, как? Во-первых, надо знать, что он делает неправильно, ну, с вашей точки зрения. Можно просто попросить, ну, сказать ему, что, типа, вот, мне кажется, вот так вот было бы лучше попробуй. Ну, дать совет в любом случае можно, если ты не высказываешь претензионность. То есть, именно претензии, типа, вот ты такое говно, зачем ты это делаешь? Ну, это же разные вещи, мне кажется, даже несмотря на то, что мне сейчас такая сбивчивая речь, речь, мне понять довольно-таки легко. Я надеюсь на это. Так, психологи утверждают, что фиолетовый, фиолетовый этот цвет Недовольство. Как много фиолетовых вещей окружает тебя. Честно говоря, у меня фиолетовая только пижанка. Какой сыр твой любимый? Сыр плесики. Ты прекрасная полусладкая. Но мне нельзя пить. А, ты ну, вообще-то хотелось. Тебе вещи вещественные? Думаешь, это правда, конечно. Сон ⁇ это анализ нашего мозга, нашего разума, нашего восприятия. Анализ того, о чем мы волнуемся, анализ того, чего мы хотим и прочее, прочее. И, короче, это очень интересная сложная тема, которую лучше разбирать в отдельном видео. Считаешь, в школе нужен урок финансового планирования? Если, какого класса его нужно вводить? Вводите с шестого класса финансовое планирование. Тогда, если люди будут учиться хотя бы этому 5 лет, у них будет больше багаж знаний за плечами, чем у тех, кто этого не изучал. Те, кто этого не изучал, скорее всего жуткие транжиры, как мне кажется. Просто реально жуткие транжиры. Нравится ходить в зоопарк? Не очень. Я стараюсь вообще не ходить в зоопарк. По какой причине тебя вызывали в кабинет директора? Ой, это было очень много раз. Это было за плохие оценки. Это было за то, что мы в школе дрались. Это было за то, что мы вне школы дрались. У нас были конфликты. И один раз я на кухне поймала таракана и пошла к директору спрашивать, это что? Кухня. Школьный? Блин, кухня, таракан Круто, правда? Так, что делать, если ромашковый чай больше не успокаивать? Не успокаивать Сходи к психотерапевту Собственно говоря, сходи к врачу Посмотри, что тебе там скажут Если это не сильно будет на тебя давить Если это не сильно будет ведь по твоим финансам То почему бы и не пролечиться? Потому что это здоровый ум, здоровая память, это наше все. Мы его несем. Почему некоторые школьники после выпуска не продолжают учебу? А есть два варианта. Один вариант это они нашли свое дело, второй вариант они ищут свое дело. Не всегда, не всегда, если ты учился, допустим, как я, да, 12-летнего художника, а в институт идти не хочешь, опять же, на художника. Может, я хочу быть сварщиком. Может, я хочу, не знаю, колодцы копать. Ну, то есть, кто-то учится, а кто-то копает колодцы. Ну, давайте думаем так. Любимые жанры в кино — это ужастики. Мне не страшно. Но мне забавно смотреть на действия, которые происходят в них. Особенно интересные ужастики — это японские. Тонкая красная нить, по-моему, называется, или просто красная нить. Ну, это такой психологический ужастик больше. То есть... Что тебя может вывести из себя? Что угодно, если я не на таблетках. Можешь переступить через принципы, чтобы достичь цели. Вы. Раньше могла, сейчас. Вряд ли. Тебе всегда манит то, чего нельзя. Нет. Обычно меня манят пироженки. Но это не значит, что я их не могу себе позволить. Это значит, что я просто не хочу заниматься чревоугодием. То есть, если ты хочешь есть, ты можешь есть яблоко. Ты можешь отвариться кашки с сыром, что угодно. И Если питаться, реально питаться детским питанием, допустим, как, как я это в 2014 и фруктами, то это получается своеобразный диет. А если один раз в неделю голодать, один день в неделю голодать, просто на водичке пить, быть, то организм тоже начинает как-то подстраиваться и уже не накапливает такое количество жиров. То что можно еще любить зиму, кроме возможности покататься на борде? Что тебе нравится в зиме? Зима это очень красиво. Зима это праздничное настроение. Если бы не был, допустим, такой -то метели, было бы побольше дней, которые можно посвящать исключительно себе и своим близким, за это уже можно любить. И за маленькие чудеса, которые она вам предоставляет. Представь, есть возможность переснять любой фильм и изменить концовку в нем. Какой фильм это будет и какой ты делаешь финал. Над этим я не задумываюсь, потому что я не режиссер, Я не смогу переплюнуть Стивена Спилберга. А значит... Ну, короче, только свою снимать. Только по своему сценарию, сценарию и без Таких, которые мне прям не понравятся. Легко находишь общий язык с новыми людьми. А, относительно. Все в этом мире относительно, и люди тоже относительно. Это зависит от того, как они настроены по отношению ко мне. Что любишь брать к шашлыкам на пикник? То, чего мне навесы пить. Так, что в твоем листе на следующую. Начнем с того, что я не знаю, что такое вишлист. Если вы знаете, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Я даже не буду лезть в Google мне просто интересно узнать это от людей, которые знают, что это. Почему весь ру-рэп такой грустный? Что веселого можно послушать в этом направлении? Да, вот это забавный, блин, это офигенно. Офигенная группа, офигенно сделан клип. Ну, у меня в видеозаписях на странице ВКонтакте, можно посмотреть. А, грустный рэп, потому что люди пытаются выговорить из себя что-то похожее на Маяковского, который у которого был очень важен ритм, но не очень важна ритма. Вот, и типа оп. Что-то что подобное делать. Хочу послушать русрэп, но не блокстар. А, нормальный, хочу подскажи. Можно ли доверять людям? Как понять, что у человека хорошее намерение? Кто эти, я не знаю. Обычно, чтобы начать доверять человеку, я должна с ним пообщаться хотя бы 24 часа. Можно по отдельности, можно за раз. Вот, тогда начинаешь более-менее понимать, что, что за человек с тобой рядом стоит. И, ну как, уже думаешь сам доверять или нет. Так, тесты я не буду. Я отношусь к людям, которые молчат по утрам. Что хочется потрогать? Хочу потрогать свою кошку. Любишь Лего? Мне родители рассказывали, у них был железный конструктор с болтиками. У меня тоже был железный компьютер с болтиками. И мы их брали на труд. Делали всякие машинки с двигателем. Всякие типа аэропланы. И на самом деле это было супер Все, Мы короче дошли до вопросов, которые были до этого. Поэтому я с вами прощаюсь, надеюсь, что вы напишите в комментариях что-нибудь, что-нибудь просто уже, уже не важно что-нибудь. Сказали бы, почему вам нравится или не нравится такой формат? Лично мне он не очень нравится, потому что, ну блин, я их хрен знает кто по сути, я еще ничего глобального такого не сделала, чтобы у меня что-то появилось, о чем можно прям... Говорите, говорить говорите. Желаю хорошего настроения, спокойного сна, чтобы вас не тревожили проблемы, и всем пока. Ну, вообще, я, честно говоря, не запоминаю дни, которые у меня сейчас идут, потому что я на лекарствах, и мне серьезно, очень сложно воспринимать реальность. Поэтому пока довольствуемся таким форматом видео.